здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня у нас для начинающих мастер-класс вот такая вот сумочка либо на ключики либо на копеечки либо на ключики и копеечки вот здесь у меня вот мелочь в общем я думаю пригодится деткам в школу вот такую вот маленькую сумочку спрятать ключики, ну, понятное дело, что <смех> ключей у ребенка сколько не будет, ну, ключики и пару монеток в нее войдет. Итак, нам понадобится остатки пряжи, желательно хлопок, молния, вот, минимально 10 сантиметров, и фитр 2 миллиметра в толщине. Он будет внутри, поэтому цвет не важен. Итак, мы начнем Крючок 2 миллиметра. И мы начинаем наше вязание значит начиная с цепочки из двух петель петля 1 и 2 далее первую петлю я пропускаю из 2 я вывязываю 4 столбика без накида 1 2 4 это у нас первый ряд второй ряд одна воздушная петля подъема поворачиваемся эту петлю мы уже не пропускаем и следующей из следующей вывязываем два столбика без накида раз Два. Далее снова из одной петли два столбика без накида. Раз. Два. Из последней петли тоже два столбика без накида. Раз. И два. Вот здесь прекрасно видно. Два, два, два. Третий ряд воздушная петля подъема поворачиваем из первого столбика вывязываем 2 столбика без накида 1 2 далее 1 столбик 1 далее из следующего 2 столбика 1 2 и следующего 1 далее 2 1 2 последний столбик без накида вот из так четвертый ряд воздушная петля подъема один столбик без накида далее 2 столбика из одного два столбика по одному раз 2 далее 2 столбика из одного раз, два один столбик из одного два столбика из одного и 2 из одного вернее из один из одного и еще один из кромки так пятый ряд воздушная петля подъема далее два столбика одиночных раз и следующий два двойной столбик то есть из одного столбика ввязываем два три одиночных раз два Три, далее двойной, раз, два. два, одиночных, два, двойной, два и два одиночных раз и следующий Два. Так, шестой ряд. Воздушная петля подъема. Три столбика одиночных. Раз. Два. Три. Далее двойной. Раз. Два четыре одиночных, раз, два, три, четыре, двойной, два одиночных, и 3 одиночных. Раз, два, три одиночных 1 2 3 7 ряд воздушная петля подъема 4 столбика 1 2, 3, 4, двойная петля, 1, два, 4 столбика, раз, 2, Три, четыре, двойная петля, три столбика. Одиночных раз. Два, три, двойная петля. И четыре одиночных столбика. Раз, два, три и 4 Восьмой ряд. Воздушная петля подъема. Пять одиночных столбиков. Раз. Одиночных. Раз. Два. Три. Четыре. Двойная петля. Три одиночных. Раз. Два. двойная петля и шесть одиночных раз два три четыре пять шесть так, девятый ряд воздушная петля подъема четыре одиночных раз два три четыре двойная петля раз два далее пять одиночных одиночных. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Двойная петля. И семь одиночных. 5 6 7 10ый ряд тогда 10 ряд воздушная петля 5 одиночных 1, 2 двойная раз и два шесть одиночных раз 2 4 5 двойная петля и 8 одиночных последний одиннадцатый ряд, воздушная петля подъема, пять одиночных столбиков, два, три, четыре, пять, двойная петля, шесть одиночных, 7 одиночных. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, двойная петля. 9 одиночных и оставляем таких деталей нам нужно две вот она основная деталь нашей сумочки их у нас так далее что мы вяжем мы вяжем донышко для этого набираем двадцать одну воздушную петлю так. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 21. Итак, первую петлю мы пропускаем и начиная со, и начиная со второй вяжем 20 столбиков без накида. Итак, последние две петли, последняя петля 20, делаем воздушную э, петлю подъема, поворачиваемся и со следующей петли, эту у нас это петля подъема, со следующей вяжем и так вяжем вот эти 20 петель вверх. итак я провязала 6 рядов и теперь заканчиваем вот это наши донышки. теперь осталось ручки значит для этого мы тоже набираем двадцать одну петлю только в этот раз мы их стягиваем раз 2, 3, вот видите, подтягиваем, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 15, 18, 18 19 20 21 и первую петлю пропускаем со следующие начинаем вязать один раз стол ряд столбиком без накида. пару петель и все один ряд всего лишь и две такие будут вот ручки мы вяжем. так вот наши детали все смотрите две ручки две основные детали и донышко мне теперь нужно выкроить подкладку я так что я делаю я эти детальки беру раскладываю вот так вот, на фетр и обвожу Почему нет готовой выкройки? Потому что детали могут быть разными совершенно у всех. Потому что М -м. плотность вязания у всех разная. Так. Есть. потом складываем вдвое и подравниваем где там что там нам не нравится ну, подравниваем все эту деталь пока откладываем теперь берем иголку с ниткой и берем молнию значит вот эту часть для начала пришьем ручку ручку мы пришиваем Смотрите, у нас 1, 2, 3. Вот такая радуга. Над третьей этой как бы, полу, полукругом. Понимаете, о чем я говорю? Вот один. 1, 2, 3. И вот после третьего я пришиваю ручку. Значит фиксирую внизу и вот здесь вот повыше здесь то же самое вот только сначала мы на изнанку протягиваем вот эти вот нити И для начала мы их здесь завяжем, а потом уже будем пришивать. То, что здесь остаются вот эти нитки, ничего страшного, это все закроется подкладкой. Так есть. Ну а теперь пришиваем. Теперь мы берем молнию и пришиваем ее. Вот, вот эту часть отгибаем, смотрим где у нас. Вот начинаем вот так вот, чуть-чуть. Вот видите где у нас начинается молния? Эти свободные края мы вводим туда, а там где начинается молния, начинаем шить и пришиваем. таким вот образом и вот так вот по всему как бы всей вот этой полуокружности пришиваю и так пришила я эту деталь видите здесь у меня остался замок его я отодвигаю и вот здесь вот нить у меня осталась от сшивания здесь закрепляю эту молнию Теперь берем вторую деталь, уже я пришила ручку и прикладываю вот так вот, чтобы совпало с этой деталью и пришиваю вторую деталь на вторую сторону молнии. Вот так пришивая по всему вот этому. И здесь вот тоже должно вот так вот совпасть у нас. Вот. Так, есть у нас, смотрите, пришито обе детали. Ниточек не боимся. Вот сейчас нам нужно расстегнуть молнию. И вот здесь вот остатки я обрежу. Так, теперь берем наше донышко. И сначала пришиваем вот эту вот часть. Так вот, вот я пришила, теперь поворачиваемся. теперь у нас остается только вот эта вот часть которую я тоже пришиваю к молнии Есть. Вот такая вот у нас заготовка. Теперь мы берем нашу фетровую подкладку и клеевой пистолет. Для начала мы подклеим вот эти вот кончики. Так, далее. Сначала намазываем половину нашей подкладки Ай. и приклеиваем хорошенько на наш кошелечек. прямо вот чтобы перекрыть эту деталь. И вот этим вот сумочкам ключики можно и два в одном и ключики копеечки деткам вот она а сегодня я с вами прощаюсь с вами была Вика из школы рукоделия всем пока пока